Какой он красивый. Офигеть. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, так и на Лекселис Games Мы продолжаем с вами играть в Children of Silent Town. Потрясающую point and клик игру про путешествие Люси Про деревню, которая находилась в центре леса, в лесу, где обитали монстры Ну и, естественно, мое предположение такое, что в лесу можно выжить только благодаря мелодиям Если ты умеешь петь, если ты умеешь выживать, потому что здесь все взаимодействует с музыкой И у нас пятая глава, и финальная, и мы отправились искать свою маму Ну-то продолжаем? Так, темно, что ничего не вижу, куда я иду, почему не взял с собой фонарь? Это не важно, через самое сложное уже прошло, теперь пора искать маму. Хорошо. Что это? В лесу такие странные цвета. А по-моему, офигенно все. Как много светлячков. Может быть. Так, я не смогу... Подожди, ну а если на сладкое? А если вот так? Банка с печенью. А теперь мы поставим банку, чтобы они залетели на сладкое, и мы смогли их забрать. Посмотрим, может, надо собрать их в банку. Не получается. Может, воды набрать можно? чтобы оно размокло. Смотри. Вода так неподвижна, что я вижу свое отражение. Печеньки в банке чуть... Вот! Смотри-ка, а там что-то есть еще. От этого дерева как будто что-то облезает. Может быть она засохла? А! Все, понял. Простое взаимодействие, ничего такого серьезного. Ой, я думал оторвать будет проще. Забирай. Получена кора. Головного мозга. Там что? Филетовые лианы. Для кого? Для каких они обезьян? А, оп. Я думаю, теперь можем забрать... Забрать светлячков. Да, теперь работает. Все, катсцена пошла. Набрали. Забираем. Это место фонарика, да? Я так понимаю, будет. Какие вы милые, будете мне светить. А -а -а, и куда? А, -а, -а о, -о, о! Вау! Водопад, смотри, а там деревня! Мне нравится звук текущей воды. Я слышу что-то еще, песню. А вы заметили, что... Ее слышно из, из Долимы, вон там дальше. Заметили, что... Вот это вот построено людьми. Здесь не очень глубоко, но слишком сильное течение, чтобы идти пешком. Э -э, дуплистые стволы, если напомнить о зверях, кажется... А, стой! Да, это моя кукла, я ее нашла. Бедняжка, она вся потрепанная и испачкана. Нет уж, больше они у меня ее не тащат. Вы получили наклейку. А если я по воде спущусь на коре? Типа как на плоту. Все равно скатиться с горки в грозу. Надеюсь, я не слишком вымокну. Мне кажется, это, блядь, не очень хорошая идея была Ну, смотри, сколько строений Не слишком вымокну, сказала я Вот она, я, мокрая До да нитки, полный провал Опачки И вы мне хотите сказать, что это не люди построили А мельница-то до сих пор работает Выглядит как старый пульный рычаг Работает ли он? Давай <толкнула> <толкнула> влево Ага. Вправо. Вправо. А, смотри, там вон потоки изменяются. Значит, это немножко не то, что нам нужно. Видишь, потоки поменялись. Давай вниз ходим. Ого. Какие-то рычаги. Рычаги, блядь, нихера себе тут локация Подожди, давай-ка сначала начнем и будем там исследовать А то я что-то сильно вперед побежал Смотри, еще рычаг Это кнопка Я слышал странные звуки, но еще не произошло Ага, хорошо Я побегал, я нашел наклейку Повзаимодействовал с мельницей но я думаю, короче, рычаг не работает, поэтому мне остается ничего, чтобы, кроме как пойти и поискать что-нибудь, посмотреть. Пойдем сюда. Потом пойдем направо. Вот что-то есть. Покрытая песком емкость. Только без емкости. Нет, это кажется не та. Ага. Подожди. Так. Я так понимаю, нужно их правильно поставить, да? О, смотри. Теперь мы их переворачиваем и делаем вот так. Подожди. Теперь сюда. Сюда. Сюда. И сюда. Все. Вот это теперь больше похоже на правду, что сюда будет что-то наливаться. Такая же статуя, только без емкости. Может ее можно помыть? Нельзя. Хорошо, пойдем дальше. Тут мы частично головоломку решили. А может емкость можно здесь положить? Нет, нельзя. Пойдем сюда направо. Uh, вот статуя еще с емкостью Емкость этой статуи треснула Нет Теперь смотри, еще одна загадка с этими Хорошо Ага Ага Нет, подожди, блять О Все Вот это похоже на правду Что сюда будет заливаться вода, но она треснутая Чилины гнездок. Счастью, я их не интересую. А если мы их палкой потыкаем? Мне не надо. Носок. Тоже не надо. Хорошо. Подожди, почему мы ушли сюда? Давай, справа еще что-то есть. О! Светится. И этот светится. Ага, значит, здесь надо. Оооо, еп еще одна смотри еще одна и туда можно пройти и вниз можно пойти а стоп а я здесь был а вот еще одна смотри загадка кстати о отлично это есть остается получается вот это так ну это вот эти должны быть таким образом это вот похоже уже на правду так а что за домик а наверное как она должна скатываться нет стоп назад Может и так Надо вот эту перевернуть Давай вот так сделаем Ладно потом, потом помозгуем Пойдем посмотрим что мы нашли И куда это использовать Побродил немножко Нашел кое что Это нужно в любом случае Эту надо, чтобы зацепить. За Хотя, не обязательно. Можно и вот так сделать. Тут можно сделать... Нет, нельзя так. Можно сделать вот так. Можно... Бля. Давай думать. Не, нифига. О, а, статуя. Смотри-ка, их сюда может мы сюда можем положить горшочек, да. Вот сюда, тут твое законное место. Смотри, что появилось. Что это такое? Осколок. Это вторая по счету. Я, кажется, понял. Пойдем-ка, это вторая. Давай-ка передвинем. Потекла с той стороны. Пойдем назад. А где она будет течь, интересно. Видите, здесь уже не течет. Может там? Да. Супер. А. А у нас нет емкости. Ну, пошли искать емкость. Короче, емкость я никакую не нашел. Поэтому будем крутить дальше. Вправо. Вторую мы забрали. Значит, нам нужна третья. Отлично. Пойдем. Третья была... А, вот нам третья. А, вон, тр тройка нарисована. О, еще одна появилась Так, теперь нам нужно, наверное, будет четвертая Правильно? Пойдем четвертую запустим Вправо Так Это будет четвертая Четвертая, я так понимаю, была чуть ниже Мы четвертую должны были сделать это не вот эти, это пятая будет, наверное. Четвертая была там. Во! Здесь дырка. А если мы носком запахнем? Намокнув, просто выскользнет. Ага. А, смотри-ка, что мы сейчас сделаем. Нет. Так, это не работает. Я думал, мы обольем улей. О, смотри, тут нужно пройти куда-то. А, тут мы были. Ладно, пойдем искать дальше. Стой. А у нас есть мелодия леса. Нет. Опа, смотри. Ебать. Ага Не Давай так попробуем Сюда Нет Не сюда Сюда Потом сюда Потом сюда А, нет, стой Мне нужно через эту выбраться будет Правильно? Через это выбраться надо будет Видишь, одной нету, не хватает. Давай отсюда попробуем. Ага, хер. Отсюда нужно будет выбраться вот так. В бронзовую. Бля, что за жопа лягушки? Ладно, буду думать. Короче, у меня получилось. У меня получилось. Опа. Смотри. Теперь мы поворачиваем его. Бля, что я сделал? Там в улей натекло, и мы его можем забрать. Голыми руками не полезем. У нас есть носок. Палка. Так будет проще. Так, объединяем у воск. А мы... Подожди. Да, воск с носком, все верно. Вот это, блядь... вот это конечно, разрабы тут заморочились с этими загадками. Все, дырку мы заделали О, супер Теперь нам должны что-то дать Еще один кусочек таблички Супер Я так понимаю, сейчас будет мучение с пятой частью причем колоссальные Так, теперь активируем пятую Справа. И побежали Пятую мы уже видели Она самая сложная из всех И она справа вот Здесь вот находилась Ооо Ничего нету Я так понимаю Нужно чтобы налилось вон в ту маленькую Просто и все Да? Я прав? Стоп Подожди Все В маленькую льется и нормально или оно льется мимо? Ага. А может нужно, чтобы сюда налилось? Ладно, буду думать. А емкость расколота надвое. то надвое. Ну ладно. Оказывается, не надо было ничего открывать. Все три осколка, что я собрал... Можно было просто вот поставить Дверь открылась наполовину и мы туда пролезли Блять, я 20 минут просто бегал И искал непонятно что Ну, ничего страшного Так, следующая локация Сразу проверяем цветочки Ну, пока ничего Ага, ну, это я вижу Сейчас будем искать дорогу домой, блин Вот эти загадки, они мучительные Нужно в 2-2 дома попасть И не попасться монстром Ебать Я скоро вернусь, надеюсь Аллилуйя, не прошло и 15 минут Я смог ее собрать Фу, деморно получилось Что, то звонит? Обманочка Так, вот я еще дальше Не, что-то там как-то темно светлячки может если... она слишком долго закрыла банку ну сейчас они улетят Люси ты гениальная Я ее что-то сияюще, может быть, я смогу достать? Упала? Снова расселин, ненавижу в лес. А где мы? Так, темно даже вещи не найду. И этот нескончаемый поиск. Хотела бы я знать, где мама? Найду ли я ее вообще не следовало уходить одной? За нет Да и в любом случае Никто из деревни со мной не пошел бы Нужно найти способ добыть свет Начнем с хороса Это чудовище Типа она даже шевелиться не хочет? Что делать -то? А, камень Какой он красивый Офигеть. Пока древний голос эхом рассыпался в лесу, Люси прилишилась единственного известного ей предопределенного чувства страха. И в освободившемся пространстве теперь могло расти нечто новое надежда. Офигеть. Так они совершенно не злые, получается. Это просто невероятно. Мы всю жизнь жили укрывать в деревне страшного вашего вращания, но. Хотя все равно не понимаю, что случилось с мамой. У меня ощущение, что я еще очень многого не понимаю. Мама должна быть где-то в лесу, но я не могу найти ее сама. Мне нужна помощь. Пожалуй, у меня есть план. Если бы жители деревни знали, что вы на самом деле не опасны, они бы начали искать пропавших людей. Даже папа мне помог бы, наверное. И тишина. Я боюсь, что не поверят мне, но... Я должна идти. Когда все закончится, я вернусь к вам. Что? Ты хочешь помочь? Что такое говорю? Ты же не можешь меня понять, но если бы ты был со мной, все было бы много проще. Давай, пойдем. У меня появился друг. Этот стол кажется не очень надежным. Не, не уверена, что он выдержит нас обоих. Нужно идти по одному. То есть здесь сначала пойду я. Нет, подожди. Как мне выразить свою мысль? А. Подожди здесь. Круто. Теперь можешь идти. Не пойдешь? Так, э -э детская песня ⁇ стоять ⁇ мамина песня ⁇ идти ⁇ Кажется я начинаю понимать как с тобой общаться Пойдем Мы тут застряли Как нам подняться? Другая песня? Но это логично Я могу встать тебе на плечи? Ну ладно Они классные Мы вернулись назад значит в этой локации еще не все это вернуться назад это или это пойти подожди это куда-то пойти надо ага -моё. Ой, моё микрофон задел так Ну это точно надо, чтобы вот это загорелось Чтобы вот это загорелось Точно нужна вот эта Тут нужна Вот так, отлично Появилась дверь а У меня нет ключа Ну оттуда я пришел Можно попробовать туда пойти А, вон ключ на дереве Он мне может сейчас помочь? Палкой А если он меня подсадит? О, подс... попросить подсадить. Тоже нет, да? Значит, будем назад возвращаться. Так что... Далеко этим не пришлось, я попробовал подойти сюда, и он нас подсадил. И он там что-то висит интересное. Его можно палкой сбить. О, шедеврально. Теперь я и сам смогу забраться. Ему там видимо и встать некуда, поэтому он не... у него и не получилось. Получена странная руна. так теперь мы можем зайти энтлих пойдем каменный символ а, а стоять на эту а мы туда пойдем все, дверь открыта. Открылась. Пойдем, пойдем, пойдем со мной, малыш. Смотри, люди, дома, лес. Это что такое? Кто мог это нарисовать? Смотри, наклейка. Вон там то же самое. Огромная деревянная с виду на Не начерпно Когда лица становятся масками когда мысли обретают форму когда звук превращается в молчание остальная часть тела разрушена больше не могу прочитать а если это люди а стоп можно подсердить да можно кто знает куда она ведет полезли спасибо тебе малыш а что если это люди? И это мама. На самом деле мама. Тебе не больно? Подожди меня. Я поищу обратный путь. Опять я без него. И где же я? Кто хотя бы попытается. Смотри, кодилок есть. Не получается не могу достать и а не пробола. я не знаю как буду спугаться но уж точно не с горки или по крайней мере здесь будут варианты песня нет нигде песни не сыграть я был уверен что будет какое-то местечко где можно ее сыграть Ох. Короче, просто повалить дерево надо было, Это ж кочерга, а не палка. Хорош. Ой, так мы по месту пришли. Хе, хе Спасибо тебе, старый грязный ящик. Давай. А -а -а. Сюда. Так, теперь надо Смотрите, теперь видите, все зелененькое Все красивое Потому что он спел нам И мы теперь видим Все в хорошем цвете Он нас ждет Вот, мы сейчас возьмем Еще одну И все, нам нужна первая сейчас Мы крутим лево Лево еще влево И еще влево Или там вторая была Не, наверное там была первая Блять, как я вот профукал Это третья Это наверное была вторая Да? Чудесно Забирай. получено осколок. Все, мы теперь можем открыть спокойно дверь. И пустить нашего нового друга. Как его назовем? Он похож на такую лесу в максе. В, ма в максе, блядь, в Масле. Пускай это будет моя белоснежная китсуна. О! Пойдем. Теперь нужно активировать пятую. Так, давайте я активирую, прибегу туда и мы продолжим. Короче, мы на месте. У нас тут что-то течет, но мне кажется, надо было не так все-таки, чтобы оно было. Э -э, наверное, третью вот эту центральную тоже надо. Так, он пускай стоит тут. А я стану там. О, нет, сработало. Так просто, осколок. И его нужно поставить там же, где мы крутили круг. Видели? Там была еще одна точечка. Не точечка, а еще одна дырочка. Вон она. Отлично. Получилось. Теперь можем забраться. Пойдем. Так, ну мы здесь были. Без твоей помощи я бы так далеко не забралась. Готов? Ой, что случилось? Тут было ползение. Ты здесь? Ты меня слышишь? Сидит. Я должна отсюда выбраться. Что это? Большой камень необычной формы. Куда мне? Смотри, тут был оползень. Убрать эти обломки. Спеть нельзя. Ладно. Камень. Камень получается. А может мне им надо управлять? О, постой, постой, что это было? А, это ему. Подожди. Он сидит, правильно? А нужно, чтобы он шел. Он пошел. Может теперь? А, -а, -а теперь смотри, мы возвращаемся назад. Поем еще раз и мы забираемся это может пригодиться привязываем к камню а блин стой он же идет туда где я Все я понял стоять Взяли его, пока остановили а -а -а, Блин, так и это классно с этим пением Офигенный интерактив, вообще очень все круто в этой игре Привязываем к камню А теперь просим его пройти сюда Все, супер Камень застрял Камень продвинулся, застрял. Мне почти удалось. А если попросить его потянуть? Нет. А как? о о а -а -а. смотри-ка что он сделал получается давай Все теперь я могу выбраться да Блядь, я еще ниже провалился и где же я я застряла от плохого к худшему. Как мне отсюда выбраться? На помощь, я здесь. Ох. Он здесь. Ты пришел. Как ты добрался? Стой там, я на тебя спрыгнул. Ну, получилось. Ты прошел здесь. Наверное, там есть выход. Ну уже, идем домой. Идем домой. Никто не знает, что скажут в деревне, когда увидят тебя. Надеюсь, они не испугаются. Не волнуйся, я объясню им, что бояться нечего. Смотри, вон он. Выход, пойдем со мной, пойдем же. Это финал? Да, финал. Люси поняла, что вернулась домой, когда звуки леса сменились хорошо знакомой тишиной. Хотя песни, которым жители древ... деревни Веста были глухи, все еще звучали в ее голове. Возможно, как при болезни, которая проникает в тело, распространяется и усиливается, сначала затуманился их слух, а потом и другие чувства. Я же говорил... Я же говорил, это была ее мама. Это была ее мама. Сто процентов. Папа. Мамина песня. Подожди. Ноты взлетают в воздух, такие же ясные, какими были всегда. Но Люси не знала, что ее голос больше не мог их достичь. Казалось бы, невозможно понять, что Люси чувствовала той ночью. Но правда в том, что мы это понимаем. Мы знаем, что значит оставить родной дом. Я же сказал, что это мама. И близких и отправится в неизвестность. Но глубоко внутри мы знаем, что это был верный выбор. Пусть эти люди, или скорее оболочки, продолжают жить своей полужизнью. Здесь, в лесу, мы продолжаем петь, мы, которых они называют чудовищами. Я попробую другие концовки быстро. К про нельзя пройти концовки доступна только новая игра плюс но все равно я под большим впечатлением игра очень крутая потрясающая и я испытал невероятные эмоции вообще от этого приключения особенно вот последний час я почему-то и подумал что это на самом деле ее мама не знаю почему мне так показалось что вот просто когда она спела для нее и вот это вот ну, все рассосалось и мне почему-то сразу стало понятно что это ее мама ну я